Здравствуйте. Мы тут решили в порядке эксперимента сделать такую небольшую рубрику, обратите внимание. Дело в том, что кроме YouTube-канала у нас еще существует сайт, и существуют странички в соцсетях, во ВКонтакте, там в Фейсбуке, Телеграме, в общем, на любой вкус. И на сайте и на страничках в соцсетях иногда появляются интересные, как нам кажется, тексты. А, собственно... В данном случае я хочу обратить ваше внимание на то, что в Беларуси, если вдруг кто не в курсе, происходят сейчас выборы президента. Это, возможно, самые интересные угарные выборы с 1994 года. Иногда даже кажется, что наша страна стоит на пороге каких-то перемен. Не очень ясно каких. По этому поводу мы решили плотно сесть на новостной поток и готовить еженедельные обзоры. Будем, так сказать, пытаться вычленить наиболее интересные новости, комментировать и как-то пытаться их анализировать. Я хочу обратить вас, ваше внимание на то, что вы можете заглянуть под ролик, пройти по ссылочке и ознакомиться с плодами этого нашего творчества. Я надеюсь, оно вам понравится. До новых встреч!